Всем привет, друзья! Давно мы с вами не виделись. Я так соскучилась без вас. Но думаю, можно снимать видео, так как э, произошло много чего в моей жизни. Как говорится, э, Бог дает столько испытаний, столько, э, сколько сам человек сможет это все на своем горбу перенести. Но он мне дал опять испытания. И хорошие, и плохие. Так что начну, наверное, в с хороших, а потом в конце... Э, а расскажу плохое. Кто хочет, смотрите, кто не хочет, не смотрите. Так что, друзья, я очень рада, что вы остаетесь с нами. Мне очень приятно и лестно. Я благодарна вам за все. Ну, начнем с хорошей новости в начале. С хорошей новости. Я подумала, посидела, с чего начать. Пришло у меня позавчера письмо Государственного Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Депутат Государственной Думы, депутат Казанков, с кем я встречалась. Так, свой адрес не покажу. Вот, как вы видите, все это правда. Не просто, не словесный у меня выброс был, а на самом деле я подходила к нему. Прочитаем, что в письме написано. А вот Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации, 7 созыва. Депутат Государственной думы, 11 октября 2021 год. Номер такой-то, ага, мой адрес Аннаевой. Вот. Я же Аннаева. Аннаева у меня фамилия двумя, с двумя ими. Так, уважаемая Гузеля, т -т -т -т -т -т -т -т я получил ваше обращение, в котором говорится... Дверь закрой! И теперь вот чай есть. Да, я снимаю пока. Я получил ваше обращение, в котором говорится, что дорога на территории Кужинерского детского сада номер два Теремок, находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим мною был направлен депутатский запрос к главе администрации Кужинерского района Сей Михееву с просьбой принять меры для скорейшего решения этого вопроса, а также информировать меня и вас о сроках проведения работ по ремонту дороги. Подробный ответ на мой запрос с информацией о принятых мерах должен быть предоставлен вам и мне в течение 30 дней с момента их получения. Уважаемая Гузеля Тарампарым, Благодарю вас за активную общественную позицию, за неравнодушное отношение к важным проблемам, касающимся благополучия граждан, за заботу о детях. Так. Надеюсь и в дальнейшем на вашу помощь и поддержку. С вопросами и предложениями вы можете обратиться в мою общественную приемную в Яшкарале по телефону такой-то или адрес электронной почты такой-то, такой-то. С уважением. Вот. Казанков. Короче, это пришло от Казанкова. Когда я обращалась, помните, на рынке мы видели зимой с ним. И все-таки они звонили с их палаты. Там, я не знаю, где они там сидят. Девушка, которая меня записала. Мы, говорит, к вам звонили до этого, до, до выборов. Вы, говорите, что трубку не брали. Ну, у меня, мне очень тяжело дозвониться, потому что даже мои знакомые подруги говорят, до тебя, говорят, когда президента нельзя дозвониться, могут только дозвониться или на следующий день, может быть, через пару дней. Так, так как, ну, не получается у меня. Я на телефоне вечно не вешу, у меня девчонки, сидят, то играют, то что. В итоге, а вот она звонила и сказала, а, после, говорят мы начались, говорит, эти выборы, ну там, ну, там киш короче, там же, сами знаете, такая такой кипиш был, все-таки выборы, как-никак. И вот она позвонила на той неделе, и мне быстро письмо пришло, кстати, очень быстро пришло. Я не ожидала на третий день. «Ждите письмо», — говорит э, депутат нашего Казанкова, Аха, Я не ожидала, мне почтальном случится. «Тебе письмо», — говорит, э, в дом, э, в квартиру занесла. Я говорю, «Опа, ага». Очень приятно. Сразу видео я не смогла заснять. Кстати... Заведующая нашего садика поблагодарила... Ой, иди, моя девочка, иди, иди, моя маленькая. Заведующая поблагодарила меня за творог, я у меня Даринка кушать начала. Поблагодарила и сказала, что видела мое видео, то, что как родитель я мимо не прошла этого, потому что, ну, все-таки, конечно, надо, надо родителям активно себя вести. Не то, что между собой в группе, да, мамочками, ну, не хотят, не надо, вот, да. Они между собой только поговорили, и все. Ну, замяли, замяли. Ну, надо помогать. И она мне сказала, спасибо большое. Позвонили с администрации, предлагали ей асфальт. Мы, говорит, вам дадим асфальт, только закатать А как, говорит, я закатаю? У меня же каталки нету, вот этой асфальт закатывать. Я, говорит, или, говорит, ждите на будущий год вам вокруг садика сделаем асфальт. Вот. Я говорю, конечно, ну, имени отчества обратилась, я говорю, конечно, лучше дождитесь до будущего года, пускай закатают асфальт полностью у садика, вокруг, чтобы, ну, я говорю, хотя бы, вот как в школе у нас, прорезиненный этот, сделали стадион, ну, классно, блин, там упадешь, там, вообще классно. И удобно, и не подскользнешься, вот у садика бы, конечно, неплохо было бы, да. Так что как-то так. Ну что, давайте еще одну новость хорошую скажу. А может давайте... Хорошая или плохая? Хорошая, и плохая сила. Ну, почему я не выходила? Не выходила я из-за того, что у меня дети заболели. Сейчас вирусная зараза какая-то идет. Начинается температура. У меня началось с аминки, с их группы. Затем Динарка, затем Динарка сразу, Дарина, Давид, все на температуре. Температуру сбиваешь, она не сбивается, кошмар, у меня глаза такие, Андрей на работе, я, короче, в шоке, чуть ли не на измене, мне надо ходить кормить хозяйство и, и кушать готовить. Дома приборка должна быть, как-никак. У Даринки еще плюс к этому, какая-то инфекция кишечная появилась. Она начала вся покрываться болячками, сплошь, кончики ног, руки, вот это все красным-красно, даже начали опухать ноги. Я была в таком испуге, друзья, это просто не представить, это просто не пересказать. Я первые два дня, я все на руках, она плачет, я плачу, я не могу, ну все. И потом я молюсь, я бегаю, все молюсь, молюсь, молюсь. С одной комнаты на другой. Но вот с ней ходили, у нее температура еще. Плюс эти болячки ее мучили, кошмарно ужасные, И потом я уже, знаете, в комнату зашла, да, так громко молиться начала. Господи, говорю. А, ну, всем святым помолилась. И ангелам-хранителям. Я говорю, ангелы-хранители, берегите своего ребенка. Это ваш ребенок. Я просто мать, я просто... Я просто мать, я просто жизнь дала этому ребенку. А вы... Как никак ангелы-хранители вы вытолстни, беречь их от и, и до. Так что я-то ничего не могу. Я, людской мир, как говорится, да, на земле обитаю такой же. И, это, вот. и так громко сказала ангелам-хранителям, помолилась, и у меня Даринка головой прям упала на мою плечо. Я думаю, что случилось с моим ребенком. Все, я думаю, все, хана, не знаю, что там творится. Я ее так на руки взяла. Смотрю, она у меня уснула, прям представляете, уснула мертвецким сном. Она поспала у меня часик, наверное, часик. Ночью мы плохо спали. Считаю, я три дня мы с ней не спали. Надо ведь еще кормить с утра, а еще в садик надо ходить. А еще в садики не принимают, и нельзя забирать братьям, сестрам, только после 18 лет, только бабушки, дедушки могут и родители. В итоге у меня же никого нет, и Диме не дают, мне надо самой бегать, мне надо с утра покормить, детей одеть быстренько, вот Даринка на руках, девчонок заплетаю, все на руках она у меня, все одеваю тоже на руках, Аминку, Динарка, ладно, сама все, и вот как-то так, вроде как как потихонечку... Больно-то плакать -то нельзя опередить, нельзя слабинку показывать свою, что ты э, можешь э, сдаться или что. Ты должна быть сильной, ты мама. Так? Согласна со мной? И вот и... Короче, выбрались мы с этого. Я доктору нашему, вот любимый доктор, правда любимый, я только к ней, вот уважаю очень сильно, потому что... Опыт у нее большой. Я бегала чуть ли не каждый день к ней. Вчера мы тоже ходили. Вот вчера мы пошли, показали, и сегодня мы ее опять увидели. Я прям это посмотрела прям на улице. Да, слегка она спала как вот. <coughs> Ну, вроде более-менее. Сегодня ребенок стал на ножки. А все так на руках у меня, все на руках. И ротик протираю, и там, кошмар обрабатываю. Пальцы меня все перекусало, это ужас. Короче, уже ужас для меня, это очень ужас был. Я и маме молилась, и бабулечке молилась, и кому только не молилась совсем. И Ксении Петербургской, и Николаю Чудотворцу, и отцу нашему вслышленному, и... Чего... Камеру надо, камеру нельзя. Мама камеру снимает. Короче, да, дружки. Ну, то есть, мои игрушки. Вот. Рукодельные. И на чем остановилась? Ну, остановилось то, что мы в больницу вчера ходили. И одна женщина меня увидела по дороге. У больницы прям. Мы с знакомыми шли. Ой, говорит, я, я вас смотрю, можно с вами поговорить, я говорю, да. Я вас смотрю соседнего, э, соседней деревни, короче, она здесь. И в итоге э, она мне начала, э, сейчас, секунду. Да, забери ее пока, поиграйте там с ней, а, пожалуйста. Забирай мне, не надо семечки, я не буду. Почти все это. Иди вам, Давид, тебе почти... О, Розив пришел, иди к Розиву играть. Иди, иди. Давай. И это, короче... Э, надо быстро, быстро, а не могу я быстро говорить. Друзья, я вам надоем, наверное, за это время. И она мне начала говорить, кто, кто ей очень нравится в нашей семье. Потом, э, ой, говорит, я так твоих девочек полюбила. Ну, там это... Э, мы с Даринка были мне, говорит, очень приятно вас смотреть, я вас, говорит, потеряла, где вы, почему не вы не снимаете видео, я, говорю, снимала видео, это было, сейчас у меня девчонки, Но ну, мы на своем Марийском мы разговаривали, она женщина, <как> Марийка, и очень хорошо пообщались, было, ну, как бальзам на душу, если честно, вот. ну, не с кем поговорить путем, да, вот не то, что поговорить путем, просто о жизни, просто вот, о детях даже, да, Охота же ведь с кем-то поговорить. Все-таки я одна, дети, дети... Дети... Я вот... Люблю поговорить, если честно. Я очень общительный человек. Вот. Ну, в итоге... Услышала очень много приятных слов и пожеланий. Поговорили. Потом мы пошли, посмотрели к врачу нашему, доктору лещащему. Имена, фамилии уже не буду говорить, вдруг неудобно будет им. Кто-то нас смотрит, кто-то не смотрит. Мне кажется, уже больше половины в поселке нас смотрят, потому что каждый второй человек мне уже сказал, что они нас смотрят. И все говорят, что мы лайки ставим. Ну, что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Я говорю, да-да-да, давайте мне сказки рассказывать. Лайки. Мне кажется, лайки ставят те люди, которые, ну, реально, которым мы нравимся. Вот. На самом деле, а просто языком трещать и говорить, что мы ставим, это я в это не верю. надо Даня, на улице, на, мама тебе забери, поиграй с ней, а, пожалуйста. Мне сейчас кормить надо, бежать. Она не спит. Я рот обработала, думала спать будет. нифига не спит. Ну, короче, вот так вот. Дальше какие новости. Опять... Ну, да, да, да, да. Вот это хорошая новость была, да? Вот подписчица встретимся. Ну, давайте плохую. На днях я, как вы знаете, быстро-быстро все кормила, это все, хозяйство. Когда дети болеют, хозяйство уже на втором месте. И ты думаешь больше о них. И погода у нас хорошая стоит. Я не думала, что в нашу сторону придет псина, хозяйская, не уличная. Уличные они не такие. Это я это я в этом уже убедилась, друзья. Вот валят, вот это уличные собаки ловят хозяйство. Да нет. А на днях пришла. Манька у меня издалека кричит. Я подхожу к хлевам. У домов иду. Манька издалека. Я, я такая, мань, мань, мань. Белка, они ко мне бегут и кричат. Блин, а где стрелка-то ваша? Где стрелка, говорю, ваша? Они бегут впереди, а рядом идут и кричат. Мы идем все вместе. К хлеву нашему, где Бяша стоит. И они заглядывают туда, показывают, где козленок. Я туда заглядываю, козленок лежит и сидит это... Сина Хаски, такая здоровая, черная, белая такая, и сидит такая довольная, разодрала она, коз... козленочка моего, стрелочку. Таких храм не было, крови тоже не было, но она ее придушила. Когда я, коз... я ее эту сину выгнала. Телефона не было. Я бы ее сфоткала. Телефон я не стала брать. Потому что быстро-быстро думала. Все это сделаю. Покормлю хозяйство и домой убегу. Потом я выгнала эту псину. Взяла козлика на руки. Стрелку. Она была еще мягкая. Она не успела... Затвердеть а была убита буквально за полчаса до моего прихода. И... Я так раскрещалась там у хлевушка. Я так раскрещалась, так разревелась, сидела, сидела. У меня все трясет. Ну что делать? Взяла лопату. Даже хозяйство не стало пока кормить. Сразу лопату взяла. А, покормила. Чтобы не кричали, там, Манька там бегала, все искала, покормила. Не помню, короче, покормила, нет, правда скажу, не помню. Взяла лопату, спустилась, начала копать яму. Похоронила, я стрелку нашу. Соседка стоит издалека, высматривает. Че говорю, высматриваешь? Что надо, говорю? А я злая. Да ужаса злая. Нет, стою, смотрю, зачем ты копаешь? А тебе зачем? Стоять, смотреть, что я копаю. Золото, говорю, копаю. Вот. Иди, говорю, не смотри. Она такая, ладно, я пошла. Ну, так вот я ей сказала, а она ушла. Ну, похоронила. Я нашу стрелочку. Нету больше стрелочки у нас. Я сегодня видео монтировала. Там стрелка попалась, да. я все, когда она попадалась, я все вырезала, я больше ее выкладывать не буду, потому что мне очень тяжело, ее... Она была как маленький ребенок. Да, видела, прыгала, так играла. Хорошо. А либо Ну, короче, все. Нету. Больше стрелки, ничего не пишите, такое не надо. Я очень подавлена и так сильно. То, что я не, не усмотрела, или что, ну, в жизни, я говорю, будет, дает столько испытаний, сколько ты сможешь это на своих плечах перенести, ну, видимо я, я смогла, я перенесу, пока тяжело, пока газлятки не появятся новые, все и буду думать о ней. Андрею позвонила, не не кидай, не кидай, сломаешь ты что, Андрею, Андрею позвонила, вся на нервах, ты говорит, не расстраивайся, за хозяйство, ну я не могу, я за любое хозяйство расстраиваюсь, даже курица если дохнется, и то расстраиваюсь. Иногда так отхода, я говорю, нафиг мне это все надо, нафига, не надо может быть, а надо, как не надо, мне детей надо кормить, не надо их на ноги поднимать. Это же молоко, эти же яйца, это же мясо, ну, вот. бяша, бяша ассиминатор, пока курица не появится у нас, пока он будет с нами. Но в дальнейшем я его хочу убрать, он потому что очень бешеный встает, он агрессивный, очень сильно, когда гулять хочет. Дарин, не стучи, пожалуйста, ладно, вон играй, умница, я так рада, что ты играешь, умница. Сегодня первый день она играет у меня. Ой, что тебе дать-то, ничего там нету. Да, да, да. Иди к Давиду, пойдешь к Давиду? Иди умница, иди к доведушке, иди. Да, ну ты моя сладость. И вот. Есть у нас там... Короче. Я найду все равно этого хозяина, чья это псина была. Я эту собаку запомню. Если даже не найду я хозяина, я просто эту собаку прибью. Я сама прибью эту собаку. Потому что мне уже надоело, вот эта псина вечно бегает, охотится на наше хозяйство. Что там у меня, зоопарк, чтобы ему охотиться или для него это... Отпускают с утра и до вечера эта псина. На следующий день, кстати, подруге своей позвонила. Я говорю, так, так. Вся на нервах. На случай, день она позвонила ко мне, то есть... Я в этот же день позвонила, когда не стала э, стрелки. И в итоге она позвонила на следующий день ко мне и говорит, Гузель, там сина бегает. И я увидела. Я говорю, да, это она. Э, многих знакомых поставила в известность то, что такая, такая бегает. А, один знакомый сфоткал. Вот я ему должна позвонить, чтобы он мне выслал это фото. Это все. На, на. Мне надо знать, кто это хозяин. Что за хозяин, который а, купил собаку, и, и хаски тем более, которая любит охотиться, давить и всякое такое, отпускает. Без привязи, без ничего. Почему в городах больших таких лошадей выносят, да, утром выведут погулять, в обед выводят, вечером выведут, ходят нормально, выводят, по часику погуляют, домой заходят, нормально. А тут как целый день, как отпустили своих собак, этих домашних, а да, те ведь бешеные после цепи, они желают, рычат на людей. Это ладно, козленок. А если ребенок появится на, на пути, они почувствовали эту кровь, для них уже азарт какой-то идет. Это, как говорится, спортивный интерес не то, что сожрать, да, а придушить, убить и все. Вот для этого, вот это для них интерес. И нисколько не сомневаюсь, что он может ребенка... Взять и унести, и задавить. И все. Это возможно. Это будет. Если мы будем молчать, это будет происходить. Вот. Как-то так, друзья. Ну что, я еще хочу сказать. Ай, смотри, кукла моя. Какие цветочки мы будем делать, да? Да, наш подарочки сделаем. А пока не скажем, мы сделаем. Да, и кому? А когда сделаем, тогда только скажем и покажем, да? Ну, короче, друзья, смотрите. А, все, я это видео сегодня же выложу. То, что я вот сейчас рассказала вам, да. Потому что я уже хочу с вами на связь выйти. Пишите мне комментарии. Не забывайте ставить лайки обязательно. А, мотивация. Обязательно мотивируйте. Мотивируйте для меня. И мне это лестит. Я прям... Ну, надо мне высказать, надо мне, мне легче станет. Сегодня Света у меня звонила, она сама э, заойкала там вся, я говорю, ой, как жалко, жалко. Ну, как не жалко, конечно, жалко, как не жалко. Вот. Ну, короче, так это, как-то так. Да много чего я могу сказать на камеру, если тогда да? Ну не буду, зачем это надо, да? Ладно тогда, если вдруг что вспомню, потом засниму, это в следующем видео уже, конечно. А сегодня у нас выйдет а, а, премьера видео, как мы сажаем чеснок, а, как мы делаем подготовку, как, а, как, как, как, ну все, короче. Вкратце, вкратце, не полностью, потому что в то время, когда я снимала эти видосы, у меня Даринка болела сильно. А если бы я снимала Даринку, как она болела, вы бы были просто в шоке и в ужасе от того что с ней происходило, это не дай бог. Это не дай бог. Даже взрослый человек это перенести не сможет. А это ребенок полтора годика. Представляете, сколько сил надо было для нее, терпение, вот это все, терпеть эту боль, эту гадость, заразу эту. Я, я, просто, я просто была в шоке. Там ничего нету, малыш? Там ничего нету, маменька моя. Ну а что там, что Ой, еще надо? Надо. Ну что? Ну что, друзья, ладно, все. На этом мы с вами попрощаемся. Всем пока-пока, всем удачки. Обязательно крепкого здоровья. Берегите своих детей, себя. Сейчас идет какой-то вирус такой. Температура, болячки и все такое. И вчера... А, вчера я Милку-то Болячка у нее выскочила. Я побежала к врачу, не дай бог, не дай бог, а это так, это не такая а, это ерунда, зеленка подмазала и все нормально, а, у врача с врачом поговорила, она меня ухудшила, слава богу, а, ну все ждите сегодня премьеру. Все, всем пока-пока. Обязательно ставим лайки. А, да, подписывайтесь на наш канал. И пишем комментарии. Мы комментарии очень любим. Любим отвечать, особенно я. И когда вы пишете про моих детей, там, я обязательно читаю эти комментарии ваши своим детям. А, Андрей у ну, меня сам читает. Он, на он, он сейчас в Ешкароле... Он сейчас в городе работает. А, у него тоже там а, кип, а, горит этот. Как его? Да едет. А, горит объект сейчас у него. Ему надо закончить обязательно. Он может. Он приехал как-то на один день, когда я была уже все. Я уже была на истерике. Я говорю, Андрей, приедь Хотя бы день. Хотя бы день, говорю, да, не освободиться, Но он приехал, он у меня окна поставил опять туда. Он помазал все. Вечером ее на руках носил. Сил на руках. Пять я... Для... минут для меня было это уже все. Это для меня было очень много. И для меня душа успокоилась. По-любому мне легче стало. Мне надо было, чтобы на руках кто-нибудь потаскал. Вот. Ну все, малышка. Давай пока-пока скажем. Пока сделай, пока. Опять надо стучать будем, разбивать будем. Пойдем, баньки. Пока-пока. Утку какую. Ладно, все все все, все, все, все, все, все, все. Всем, всем, всем удачи. Пока-пока.